Попки продолжаем С этой музыкой Прикрою, конечно же, все эти звуки, постараюсь. Ну, вообще, потерял комплекс, все заметно. Ну, зарегистрировал, да? Но зарегистрировал на тот же почту и не смог его остановить. Не знаю, что произошло. Да, Там был есть имбарис. Но здесь куча других растений. Сейчас вам покажу, что это. лайк и подписки за 3 секунды давайте. Поставим, и все покажу. Раз, два, три. Успели? Молодцы. Это, конечно, троллинг специальный. Ладно, вот он, лимонад. Вот Обычный подсок, да? Это, это например. Ну, это все получил, да? Это бесплатно подается. Ну, знаете, вот это откуда? Это вот откуда? Даже вот эти вот пятеро, откуда они? И киви. А, такие, вот спросите, ват. что это? Откуда это? Это растение из новой версии. Получил их таким путем. Не, не покупая, естественно, за реальные деньги. За кое-что, ну, с чем покупать. Знаете, что это? Это касса был, из кастомных уровней это необычные уровни сейчас вам покажу такие необычные уровни да. например, вот этот вот. это обычный уровень а уровни самих игроков вот видите, это уровень разработчика да я сейчас вам покажу уровень от игрока который мне предложил пройти этот уровень отправил его я вам тоже, тоже могу рассказать, как вы можете мне свои уровни отправлять. Возможно, даже расскажу, как их создавать. Может, не расскажу, ну, покажу. Ну, вот, смотрите. Вот, это Зомбос. Он, он, он, он говорит, какой правильный галенький? Я, я привык к Зомбос. В общем, как лучше мне говорить, Зомбос или Зомбос? Напишите в комментариях. Я не знаю, смотрите. О, этот барьерчик, я знаю. Это Холли-барьер. Вроде называется эта шту, это штука. Мы постреляем из с этими барьерами колючими. Ну перестань. Слушай. А ты чё? ты делаешь? Иди. Так. Давай, стреляй в него. Еще. А, больше нельзя. Оп. Ладно, постреляй еще в него. Ты куда? Девушка. Давай. Учай. Учай, получай получай бой восок восок стой стой стой такие быстрые Вот. Фу, да? Добавили. Фу, стреляем в него. Все, Почти, почти, почти выстрелили. Давай. Стой. Что? О. Люди. Честно, я его не заметил. Этого чувачка. Ну, ладно, ладно. Мы сейчас уходим. Надо, надо быть очень внимательным посмотреть на поля. Ну это иногда бывает, не замечают каких-то курочек, курочек, белочек там быстрых короче, не замечаю. Они уже мозгам приблизились. Петлые хватилы. Интересно, почему в египетский? Не, не знаю, есть ли римский зомбос. Есть корповский, Не знаю, есть ли такие. Не очень интересно знать, если такие боссы. Давай-давай. Тихо. Стой, стой, стой, стой. Пух, окей, хорошо. Давай тупой домой. Ты тут куда идешь? А ты куда? А ты куда? Я, я туда идти. Блин, давай. Это тоже нельзя нам. Вот и все. Хорош. Его остановили. Все. Первая стадия есть. И блэр... Это, наверное, тоже выпадет. Десятки. Полезя. Чуть-чуть. оставить это знаю, ой, Чего-то. Ягоды что? то повену, повену, зол коставец. Повену. Повену. Быстро едят они. Повену. Повену. Повену. Ожиратели. Получайте, получайте, получайте. Ну, ладно. Откуда это куда это? Пополучай. Нельзя туда. Пополучай. Так, замедляемся, замедляем тебя. Всё. Окей Почти уничтожен Вот пора Усыпать, пора ему задать, пора Сыдать. Вот и все, победили. Ну и смотрите. Это кто такой? Это какое-то интересное достигие. Мини-пи-шутер. Владислав шел Да не знаю, такой мини пи Миссинг. Мини-пи-шутер. Тул-тип. Что это такое? Интересно. Ну и пишу-то. Маленький, то горохострельчик. Но я не, не слышал такой. Давай северная пещера. Ну, первую дня, естественно. И протестируем здесь вот эту маленькую дорожку. А не знаю, кто это. Человек, ты секретно растение наверное. Вот он. Давайте я У него нет, нету текстуры даже. Посмотрим, как он выглядит. Так. Вот так. Это морозка. Бунный горох. Это вот возьмем, Это вот все. Нормально. посмотрим, давайте посмотрим вообще, как он выглядит. умеет парти горошек, похож на обычный, может слабый. Да подожди, подожди, проверь это. Горошка, поэтому и взял, повердили. А что ты, черт, правда слабый какой-то? Ладно, мы поможем. Правда, стреляет маленьким горошками, смотрите. Ой, какой! Вот этим маленьким горошками стреляет, ну-ка. Победил колпак-колпак. Вообще, что он стреляет? Кто? Он размножается! Джинфудом! Да ладно! Да ладно! Он размножается! Ничего себе, блин, горожик от настроение. Прикольный. Прикольный паренек. Пареневок размножается. Не знаю, какие еще есть здесь. Вот эти его быстро даже съедают. Стой. Куда, а? Вот эти вот поддав. Давайте да поможем. И вс размножился. В биометрическом процессе, смотрите, смотрите, как их много. И они быстро порядок пойдаются. Дисковый хорошо выносит. А сейчас мы еще разложим их, посмотрите. Мы... Еще раз Смотрите, ну Офигеть! Целый ряд. Да ладно. они быстро громят Види горошки? види горошки, блин. Очень полезные растения. Очень полезные В тёмных веках очень полезные, мне кажется, растения. Балстой. Размножаться умеет. И... Это ж полезно. Ох, здесь, орехи, здесь орехи съедают. Размножаю вас. И... Ой. Вот так вот. Все. Офигеть, все поле! мы сделали. Эти... Все, почти все поле в горах расстрелов. Это ж это ж это ж нехорошо ли. И вот, все поле в горохострелах, парики-горошки. Это лучше какого-нибудь спировика даже. Блин, это реально с спировика на стене. Берем картошку и уходим отсюда. Я вижу, что это правда покруче, чем паровичок. Провек, если честно, хуже. Похоже, похоже. Это горошка. Этот горох лучший из горохов. Если честно. Эм. может уже в описании, Там <соединяем> в описании. Там есть? ну поделать описание в миссинг, в виде пишуты. ну в общем, а в миссинг то меня в в виде пишут description header в миссинг, в description вот такой какой-то, а его описании. в игре такой есть. Ну да, фокус скоро будет. Так что я его открою. Здесь фокуса будет еще получше. Протестим фокуса тоже. Хорошо. Я буду арены открывать, как на рекас Ну думаю, пора завершать. Нам. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, после я. Соник, всем пока. В общем, альтер, так сказать, потерял, смотрю, потерял, к сожалению. Ну, в следующий раз постараюсь больше такого не допускать. В общем, всем пока. Спасибо, что досмотрели.